и призвана способствовать укреплению спроса на российские IT-продукты, обеспечению кибербезопасности и развитию информационной инфраструктуры, искусственного интеллекта, мобильной, спутниковой и радиосвязи. Компания «Выбор» была основана в 1996 году и уже на протяжении 24 лет поставляет высококачественные аккумуляторные батареи партнерам по всей территории России и странам СНГ. Выбор является официальным эксклюзивным дистрибьютором брендов от ведущих мировых производителей CSB Energy Technology, Weber Battery GmbH, Leos International Technology Limited, Systems Sunlight Мы поставщики у нас есть как тайваньские, китайские оборудования, также в Германии производят Тут стационарные батарейки, производим в Греции любой на любой, вкус, так, на любой кошелек. Была недавно, компания, да? ВБР – немецкая компания, которая была основана в 2011 году и специализируется на продвижении свинцовых кислотных малообслуживаемых и необслуживаемых, Аккумуляторных батарей по технологии АГМ и гель ВРЛА Для источников бесперебойного питания, объектов энергетики, систем телекоммуникации, станции связи, охрана пожарной системы безопасности, авто и мототехники Компания CSB Battery LTD была образована в 1986 году на Тайване и первоначально производила свинцово-кислотные герметизированные необслуживаемые аккумуляторные батареи для источников бесперебойного питания компании APPS. В дальнейшем ассортимент продукции стал немного шире и на данный момент компания CSB является ведущим производителем необслуживаемых свинцовых кислотных батарей с объемом производства в более 4 миллионов батарей ежемесячно. Аккумуляторные батареи CSB поставляются в более чем 52 страны мира и используются в самых различных областях – системах бесперебойного электропитания, аварийного освещения, телекоммуникации и связи, охранных и пожарных системах безопасности. Батареи ВБР серии GP, батареи общего применения, необслуживаемые, герметизированные, выполненные по АГМ технологии, способны работать в циклическом режиме, в любом положении, безопасны в эксплуатации, имеют низкий уровень самозаряда, высоконадежны. Преимущества аккумуляторов ВБР это первое: Широкий диапазон рабочих температур от минус 40 до плюс 60 градусов Цельсия. Второе: Улучшенная способность к восстановлению после глубокого разряда. Третье. Корпус выполнен из высококачественного ударопрочного АБС-пластика или полипропилена. Четвертое. Улучшенная конструкция тока-отводов. Пятое. Высокая виброустойчивость. Шестое. Надежная герметичная конструкция. Седьмое. Литая конструкция клеммы и крышки. Холдинг «Кабельный альянс» является лидером кабельной отрасли Российской Федерации и стран СНГ. Компания представляет собой уникальный комплекс производственной научно-технической базы, выпускающей высококачественную кабельную продукцию. В составе холдинга три кабельных завода АО «Электрокабель» Кольчугинский завод, АО «СИПкабель», АО «Уралкабель», которые располагаются в Центральном, Уральском и Сибирском федеральных округах, а также единственный за Уралом Научно-исследовательский институт кабельной отрасли НИКИ города Томск. Мощный производственный комплекс позволяет выпускать широкую номенклатуру кабельно-проводниковых изделий для всей отрасли свыше 160 марка маркоразмеров от проводов для бытового использования для силовых кабелей, применяемых в энергетике и добывающей промышленности. Производство волоконно-оптических кабелей организовано на заводе «Электрокабель». Мощность производства волоконно-оптических кабелей позволяет перерабатывать до 700 тысяч километров оптического волокна в год. В оптических кабелях в качестве направляющей среды передачи применяется кварцевое оптическое волокно. Преимуществами волоконной оптики являются первое, Высокая скорость передачи сигнала. По волоконной оптической линии связи можно передать информацию о скорости порядка 10-12 бит в секунду. 2. Передача сигнала на значительное расстояние без использования усилителей за счет очень малого затухания светового сигнала в волокне. Третье. Большая емкость передаваемых данных. Четвертое. Труднодоступность для несанкционированного использования. И невозможно перехватить сигнал, передаваемый по волос технически крайне сложно. Пятое. Повышенная устойчивость волос к электромагнитным помехам. Шестое. Электробезопасность волокон оптических линий связи. Отсутствие искрообразования в оптическом волокне особенно важно при эксплуатации волос на химическом и нефтеперерабатывающих предприятиях. Седьмое. Значительно срок службы волоконно-оптических линий – не менее 25 лет. Завод «Электрокабель» производит следующие типы волоконно-оптических кабелей. Первое. Для прокладки в кабельной канализации и защитных полиэтиленовых трубах не бронированные. Второе. Для прокладки в кабельной канализации бронированной стальной гофрированной лентой. Третье. Подвесные с вносным силовым элементом с несущим стальным тросом или стеклопластиковым прутком. Четвертое. Подвесные самонесущие церамидными нитями или стеклонитями. Пятое, для прокладки в земле бронированной стальной проволокой. Все перечисленные виды кабелей могут иметь число волокон до 288 для кабелей модульной скрутки и до 96 волокон для кабелей с центральной трубкой. Компания LTEX ⁇ коммуникации, официальный дилер завода LTEX, крупнейшего российского производителя телекоммуникационного оборудования. Историческая справка о компании LTEX. 1992 по 2010 год производственные мощности компании размещались в технопарке Новосибирск на улице Объединения. В 2011 году была запущена линейка интернет-коммутаторов уровней доступа и агрегации, стационарное абонентское оборудование «Жипон» «Турбо-Жипон», а также линейка абонентских шлюзов «ВАИП» и IP атс 2014 год – это разработка и создание линейки беспроводных точек доступа и базовых станций, линейки домашних маршрутизаторов, медиацентров и тонких клиентов. А также была разработано и создана линейки сервисных маршрутизаторов уровня SE Customer Edge. В ноябре 2018 года было запущено в эксплуатацию здание исследовательского института ООО предприятия LTEX общей площадью 28 тысяч квадратных метров. Как табли в каждой таблице маршрута приедет, и И маршрут так, который в маршрут был максимально с точки зрения, и он будет доставить Если вы хотите Вот этот разница у вас не И вполне он должен идти не по широкому бывает, а по более узкому, по более хорошей будет это Практически все выпускаемое ЛТС оборудование входит в реестр телекоммуникационного оборудования российского производства Минпромторга России. Предприятие экспортирует оборудование в более 20 зарубежных стран. Ethernet-коммутаторы, доступы агрегации, сервисные маршрутизаторы, оборудование Wi-Fi и FBVA Wi-Fi, программный коммутатор SoftSwitch 4 и 5 классов, абонентские цифровые ВАИП-шлюзы, домашние роутеры, ip медиацентры центры СТБ, оборудование «Умный дом». В 1959 году по постановлению Совета Министров РСФСР в городе Пскове, что находится на северо-западе России, в 280 километрах от Санкт-Петербурга, был открыт филиал ленинградского завода «Красная Заря». Через полгода завод выпустил первую продукцию – городские АТС типа АТС-54А. В апреле 1970 -го года предприятие вышло из объединений и стало именоваться «Псковский завод автоматических телефонных станций». В 1995 году предприятие акционировалось – а с 2004 года именуется открытое акционерное общество «Псковский завод автоматических телефонных станций Т». В настоящее время ОАО «Псковский завод автоматических телефонных станций» разрабатывает, производит и реализует коммутаторы оперативно телефонной связи, телефонные аппараты и абонентские устройства специального назначения и многое другое. Длительная работа в составе ВПК позволила внедрить на предприятии современной технологии и выпускать продукцию, не уступающую по своим параметрам зарубежным аналогам. На Псковском заводе АТС функционирует металлообрабатывающее производство, оснащенное штампами прессами от 16 до 60 тонн, прессами-автоматами, универсальными и автоматизированными металлообрабатывающим оборудованием, токарно-фрезерные станки, токарно-автоматы с ЧПУ, обрабатывающие центры – Производство лития пластмассовых деталей с современным оборудованием объем впрыска до кубометра. Производство гальванических покрытий, участок окрашивания эмалями и порошковыми красками. Сборочное производство, осуществляющее сборку и монтаж радиоэлектронного оборудования. Устройство проверки абонентских линий предназначено для ручной проверки абонентских линий на наземных стационарных объектах в помещениях, Цифровые станции прямой связи «Экспресс-М» предназначены для организации прямой телефонной связи руководителей с одним или группой прямых абонентов, операторами других пультов с абонентами, включенными в ВТС или другие системы телефонной связи и обработки информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну. Обладают гибкой архитектурой, позволяющей максимально адаптировать оборудование под требования заказчика. rom IP. Телефонный IP-аппарат открытой телефонной связи на доверенной элементной базе, предназначен для эксплуатации в выделенных помещениях второй и третьей категории включительно. Для установления телефонной связи с абонентами, подключенными к автоматическим телефонным станциям по IP-сетям. Специальный телефонный аппарат Sapphire 2 предназначен для эксплуатации в выделенных помещениях органов государственной власти Российской Федерации и обработки информации, содержащей сведения, составляющих государственную тайну, по двух проводным абонентским линиям в стационарных сетях специальной связи. Аппаратура PATA-M предназначена для коммутации каждой обслуживаемой абонентской линии на 4 телефонный аппарат абонента, расположены в различных местах его пребывания или на телефонный аппарат секретаря. Один комплект аппаратуры обеспечивает обслуживание двух абонентских линий. Существует возможность наращивания количества обслуживаемых абонентских линий с использованием дополнительного оборудования. Компания «Импульс» занимается разработкой и производством систем защиты электропитания. На сегодняшний день компания выпускает источники бесперебойного питания от 450 Вольт -ампер до 2 Гигавольт -ампер, в том числе повышенной степени защиты с многоуровневым резервированием мощности, что позволяет удовлетворить запросы бизнеса любого масштаба. Предприятие Лотестм создано в 1992 году коллективом сотрудников ряда московских научно-производственных объединений оборонной промышленности. На предприятии работают около 200 человек, 90% из которых инженерно-технический персонал. Направлением деятельности предприятия является разработка, производство, развертывание и техническая поддержка аппаратно-программных комплексов для систем связи и автоматизированного управления. Производственные и научно-технические подразделения ООО Лотестм находятся в Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Калининграде и Твери. На основе опыта разработки систем автоматизации управления и связи для вооруженных сил Российской Федерации и органов Орг. охраны правопорядка российским предприятием ООО Лотестм разработаны серийно производится программно-технический комплекс автоматизации оповещения и связи НАБАТ. Основными элементами автоматизированной системы управления являются автоматизированные рабочие места, ARM, куда истекается информация, а также модули интерфейсов, программные и аппаратные, к различным информационным исполнительным системам. AOS Набат имеет распределенную децентрализованную архитектуру, отсутствует центральный коммутационный элемент и построен по модульному принципу. Все составные части комплекса являются функционально законченными устройствами и взаимодействуют между собой через сеть IP. В качестве операционной системы применяется Astra Linux, российская операционная система, используемая для построения защищенных автоматизированных систем.